Я хотел бы с вашей помощью все-таки разобраться mm -hmm. в этом а, очень, казалось бы, простом, с одной стороны, mm -hmm. но а, попахивающем такой аферой века в вопросе. Вообще, это как? Это что за разные коды? Это действительно мина замедленного действия? Это может рвануть? <музыка> внимание. 23 года не обращали внимания, чем мы вообще пользуемся, да? Ну, там принимает, принимает. А завтра просто нигде не будет принимать. все, и что дальше? В 198 году, вспомните, как одни деньги сменились другие. другими. Люди могли купить машины, квартиры на эти деньги, а потом сказали, а все, и как бы ваши деньги ничего не значат. один тысяч. Вот теперь он может все И это происходит Циклично Это событие произойдет И вы застанете этого. В Ближайшие два года Это событие тоже произойдет То есть будет смена парадигм Будет смена режимов Власти, экономики Все произойдет кстати, неоднократно, если в историю проследите, раз за, наверное, ну три точно были ситуации за там 200-300 лет, когда при смене режима люди просто печку топили деньгами, разжигали там дрова, потому что деньги поменялись. Ну, можете об этом посмотреть. Ну что, хайпанули? А теперь давайте разберем действительно реальную схему, по которой нас дурят банки. До того, как мы начали жить в РФ и платить за все в российских рублях, мы жили в СССР и совершали покупки с помощью советских рублей. Регулированием курса советского рубля занимался Госбанк СССР. И он занимался не только эмиссией денег, но и наличными и безналичными расчетами. И соответственно, что у советского рубля также был определенный код валюты. И этот код валюты был, внимание, 810 СУР. И соответственно, что у нас, у наших мам, пап, бабушек и дедушек, все счета находились именно в советских рублях. 810 сур. Как говорят нам официальные источники, за пример берем Википедию, Государственный банк СССР был упразднен постановлением президиума Верховного Совета РСФСР от 20 декабря 1991 года. Эту же информацию можно найти на официальном сайте Центрального банка РФ. И когда говоришь эту информацию людям, все говорят: ну да, да, да был упразднен, был упразднен, все верно. Вот только ни у кого в голове не возникает вопроса, как мог президиум РСФСР Ликвидировать Государственный банк СССР. Это все равно, что Ярославская область упразднит или ликвидирует правительство РФ. Но даже если это не брать в расчет, хотя я честно вообще не понимаю, как это можно не брать в расчет. Ну допустим, закроем глаза на этот факт, вот скажем, блин, ну хорошо, хорошо, согласны то давайте хотя бы посмотрим в постановление этого самого президиума. В постановлении нет ни строчки об упразднении Госбанка СССР. Нет ни одного приказа упразднить. Там есть только создание комиссии для рассмотрения комплекса вопросов. Внимание! Всего лишь рассмотрение вопросов. И это только первое. Смотрим второе. Они устанавливают, что часть имущества Госбанка СССР будет передана координирующему органу Банковского Союза. Внимание! на основании межбанковского соглашения, то есть это происходит на основании соглашения между госбанком СССР и банками из Банковского союза. Причем опять же, заметьте, передается часть имущества, которое позволит этому органу, Банковскому союзу, нормально функционировать. Ну и наконец третье. Управлению охраны принять незамедлительные меры по охране зданий, чьих как вы думаете? Правильно, Госбанка СССР. Как могут быть здания Госбанка без самого Госбанка? Я люблю эту страну! А теперь внимание! Нет ни одного постановления об упразднении Госбанка СССР. Ни одного. А если вы такой найдете, где будет четко прописано «Ликвидировать Государственный банк СССР», то я перед вами прилюдно извинюсь и в трусах пройду по центру любого города России. На ваш выбор, оставляйте в комментариях свой город. И что мы можем вынести из этого? А то, что Государственный банк не был упразднен И все счета, которые были в Государственном банке, в Советском Союзе, 810, они также остались счетами 810. Я а, а теперь одно маленькое отступление. Давайте я поясню, чем были так ценны советские рубли. Любые билеты – это ценные бумаги, обязательства. А обязательства как по внутреннему, так и по международному праву нужно выполнять. Советские рубли, билеты Государственного банка СССР были обеспечены золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного банка СССР. А мы, внимание, только что выяснили, что этот банк до сих пор еще существует и его имущество охраняется. Эти обязательства Государственного банка СССР отражены на каждой ценной бумаге этот факт ярко подтверждается Центральным Банком Российской Федерации. Потому что если зайти на их сайт, то там до сих пор есть официальные курсы валют Государственного Банка СССР. То есть, поймите, если бы не существовало Государственного Банка СССР, не могло бы существовать и официальных курсов валют Государственного Банка СССР. Ну как так? Официальные курсы валют есть? А самого банка нет. Ну, это же бред полный. Курсы валют можно посмотреть вплоть до декабря 2017 года. Да, это жестко. Так вот, советский рубль 810 до сих пор еще обеспечен всеми активами Государственного банка СССР. Просто сменилась управляющая компания и все. Допустим, на территории РФ эта управляющая компания называется Центральный банк Российской Федерации или Банк России. И на официальном сайте этого банка вы можете найти все расценки Государственного банка СССР. А теперь давайте разберемся, что из себя представляют билеты Банка России. Так вот, билеты Банка России – это не деньги государства Российской Федерации. А Если на билетах СССР был герб СССР, то на этих банкнотах нет никаких признаков государственности. Билеты Банка России – это билеты частного коммерческого банка, и на этих билетах, соответственно и естественно, стоит логотип Банка России, а не государственный герб Российской Федерации. И первые деньги Российской Федерации начали появляться совсем недавно, но это уже другая история. Этот же факт подтверждается и ответом от Центрального Банка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 У них нет никаких признаков типа 643 или 810. А признаки есть только у валюты стран и территорий. То есть, если пояснить простыми словами, билеты ЦБРФ не поддаются классификации. И это официальный ответ ЦБРФ. Ну что это, блядь? Так вот, мы подходим к главному моменту. Как же нас на самом деле это обманывают? В начале 90-х нам объявили аттракцион невиданной щедрости. Нужно было обменять билеты Государственного банка СССР на макулатуру, на билеты Банка России. И все дружно поменяли золото на бумагу. Сказали по телевизору, что нужно поменять. Все так и сделали. Средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. И это было еще не воровство, нам просто раздали заменители по курсу один к одному. Один так называемый российский рубль на один советский. То есть, внимание, что произошло, вы отдали ценную бумагу на хранение, взамен получив расписку, билет Банка России, который подтверждал наличие у вас советских рублей. Вот что произошло и все. И в любой момент можно было совершить обратный обмен. Только нам об этом никто не рассказывал. Ну, блин, хитро. А вот о чем нам рассказали, так это о том, что каким-то чудом у нас на счетах начали появляться российские рубли вместо советских. С одним и тем же кодом 810. Вот только ни хрена не поменялось. Как был советский код 810, так он и остался. Много ходовочка! И даже когда придумали российский рубль с кодом 643, все счета по-прежнему остались в советской валюте 810. И даже сейчас, кроме валюты 810, мы не можем открыть больше никакие счета. Андрей а, Геннадьевич, а у меня есть? нет возможности прокомментировать рубли или валюту, которая вас интересует, 643 Что? Что значит, которая вас интересует? Это вообще-то в правовом поле Российской Федерации единственная валюта. Государственное, единственное, других нет. И у вы всех говорите, счетов, что? У всех счетов, которые открыты в нашем банке, имеется валюта 810. А почему 645? Но обмен то произошел законно, мы сами отдали деньги. Грабеж начался дальше, когда банк начал увеличивать обменный курс. Схема эта вообще до безумия проста, называется она отмывание денег. Зачем кого-то грабить, нарушать чьи-то права, разборки устраивать в судах и так далее, когда народ может сам все отдать. Банки никак не могли сказать, что советский рубль вырос по отношению к доллару, потому что госбанк до сих пор существует и советский рубль привязан к золоту. Но зато можно сказать, что российский рубль билеты Банка России начали расти к доллару. Браво! Привожу простой пример. Допустим, вы хотите купить 1 доллар. Центральный банк говорит, вот сейчас 1 доллар у нас стоит 60 рублей по валюте руб. Понимаете, у вас нету этой валюты. У вас есть только билеты Банка России, которые не имеют классификации. Вы приходите в банк и говорите, поменяйте мне, пожалуйста, вот эти вот красивые бумажки билеты Банка России на 1 доллар по вашему курсу. И банк с удовольствием, с величайшим удовольствием это делает. No Потому что по бухгалтерии у него проходят совершенно другие обмены. Это И уже ни в какие ворота. И соответственно банк с удовольствием рассчитывает вас по соотношению 60 советских рублей за 1 доллар. И это еще по-божески. Основной грабеж происходил, когда у власти был Ельцин. Тот вообще ни на что не скупился. Я скажу честно. Я просто проспал. Там курс доходил до 5000 советских рублей за доллар. Вы только прикиньте, комиссия в 10 тысяч процентов. Банкиры вообще веселые ребята. Можете посмотреть на памятник Ельцина, что он нам всем показывает. Так как задачи полностью выпотрошить людей не было, в восьмом году убрали несколько нулей. И грабеж пошел более-менее размеренно. А вот настоящие деньги Российской Федерации появились совсем недавно. Вот они с государственным гербом, а не логотипом ЦБ. А рубль 643 <смех> начал котироваться на межбанковском валютном рынке только в 2008 году или что-то около того. И то он был полностью зависящий от нефти, от того, сколько этой нефти продадут и сколько за эту нефть дадут доллары. Никому не нужен ничем не обеспеченный фантик. Всем нужны золото, государственные активы, активы банка. Причем полученное законным путем, потому что суды на Западе не зря едят свой хлеб. Даже у акций Сбербанка в 2007 году валюта номинала была СУР, а не РУП или РУР. Теперь-то вы наконец понимаете масштаб этого развода, чем именно вы расплачиваетесь и в каких это происходит количествах. Еще раз, билет Банка России это всего лишь обязательство Банка России, Провести вам расчет с помощью настоящей валюты, советского рубля, по коду 810. Родину люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо, в отпуск не хочу, слава УДВ. Итак, подведем небольшой промежуточный итог. Первое. Госбанк СССР до сих пор существует, никто его не ликвидировал. Просто его обслуживанием занимается ЦБ РФ. На территории Российской Федерации, на других территориях бывшего Советского Союза занимаются другие центральные банки. Банковский союз в трусах по центру любого города России. Не может быть официального курса Госбанка СССР без самого Госбанка. Это вы хоть поймите. Второе. Код на всех счетах РФ это советский рубль. Рубль 810. Он как был при советах 810, так он и сейчас 810. Никто вам не откроет счет в валюте 643. Пока не откроет. Третье. В Российской Федерации начинает появляться своя собственная валюта 643. И постепенно происходит обмен, подмена понятий. То есть вам постепенно заменяют 643 валюту на обязательство выдать советские рубли. Четвертое. Мы добровольно обменяли ценные бумаги, билеты Государственного банка СССР на фантики. Билеты Банка России. Частного коммерческого банка, который зарегистрирован по законодательству США. Документы можете запросить у меня на лекции. Вот это поворот! Ну и самый главный вывод, который можно сделать. Учитесь, развивайтесь. Повышайте уровень своих знаний, потому что только благодаря тотальной безграмотности нас доет, как. Государство с удовольствием воспитало для нас юристов, экономистов, которые сначала себе запудрили мозги, а потом на своем примере делают это и для остальных. Ну ты же юрист. Все, что я рассказал, это всего лишь крупица. Самое главное. Запомните, никому никогда не верьте на слово. Всегда проверяйте любую информацию, даже мне не надо верить на слово. Проверьте все, что я только что рассказал. И не забывайте распространять это видео, потому что эту информацию действительно должен знать каждый. А на сегодня у меня все. Я думаю, будет очень полезно внимательно пересмотреть это видео еще один раз. Ну и в конце, просто не могу не сказать. С 1 января 2018 года в ISO 4217, это международный классификатор, на котором строится и общероссийский классификатор валют АКВЭД, начинает вводиться и советский рубль, тот самый СУР-810. На этом у меня все. Дорогие друзья, сейчас широко обсуждается тема по коду рубля 810 и 643. Но эта бомба заложена давно в нашей стране. И вот теперь она готова взорваться. По прогнозам всех экспертов, которые сейчас обсуждают эту тему, будет обвал рубля. Пока люди нашей страны будут праздновать встречу Нового года, для нас подготовили новогодний подарок. Всем нам выдавали кредиты и платили зарплату несуществующей валютой. Поэтому так называемые рубли и являются билетами Банка России, а не государственными казначейскими билетами. У вас на сегодня появился шанс избавиться от кредитной кабалы и грабительских, рабских всяких уплат. Когда бесправие становится правом, то сопротивление становится обязанностью.